Привет, друзья! Поведу я вам одну историю, которая случилась как раз вот сейчас на выходных с моим другом. Не могу не рассказать. Позвонил мне мой друг и говорит, слушай, что-то я отравился, какие-то мидии поел, не могу ничего есть. Второй день все выходит из меня со всех отверстий говорит, даже воду пью назад выходит. Говорит, есть у тебя там что-нибудь? Он знает, что я там занимаюсь здоровьем, что-нибудь, чтобы как-то поправить это. И раз он позвонил, то я думаю, ну действительно человеку плохо, потому что своего друга я знаю. Мои друзья, они все очень умные, как Сократы, ироничные, как Амархаям И циники, поэтому всегда издевались надо мной. Сейчас я предысторию немножко расскажу. Ну, я пью вот. Коралловую водичку, видите, там пакетик плавает. И каждый раз вот именно этот друг говорит, что у тебя за мусор плавает в бутылке. Я ему уже и коралл давал, что за мусор плавает. Одна и та же шутка. Я говорю, ну раньше я ему объяснял, говорю, это ощелачивает воду, так соды говорит добавить. И тут он мне звонит и говорит, вот плохо, говорит, не знаю, что делать. Я говорю, соду не пробовал. Он говорит, издеваешься, говорит, мне, говорит. Я умираю, а ты издеваешься. Я говорю, ну, как, как не поиздеваться-то? Вот. Я говорю, ладно, что можно сделать? Говорю, корал у тебя есть, я тебе давал когда-то. Да, говорит, где-то есть. Я говорю, ну так найди его. Нашел он корал, я говорю, бери, и, кстати, сразу, как совет, можете себе записать. Я говорю, бери стакан воды, градусов 50, такую, чтобы можно было пить, не обжигаясь, горячее. Высыпай туда коралл, коралл вот такой, берешь вот такой пакетик, вот он, отсюда, разрываешь его, говорю, и высыпаешь прямо в эту воду, размешиваешь ее, а один пакетик разрываешь и прямо на язык высыпаешь этот песок, проглатываешь, и запей глоточком воды, вот этой вот, которую ты сделал. Глоток два, не больше, потому ну, чтобы не вышло сразу, чтобы она усвоилась. Короче, сделал он это, запил этот коралл водой, говорит, ну, а как думаешь, поможет это хоть? Я говорю, я откуда знаю, позвонишь, потом расскажешь, мне самому интересно. Он, конечно, там переживал, но деваться некуда, что дальше делать? Я говорю, дальше так же и будешь, через минут 15-20 еще глоточек сделаешь, еще через минут 15-20 опять глоточек, то есть как начнет, ну будет тебя сушить, будешь немножко эту воду пить, пока не почувствуешь, что она начала усваиваться. Начала, если не начнет усваиваться, повторишь а то экзекуцию с кораллом, проглотишь еще один. И потом можно будет добавлять воды, закончится, приготовишь еще раз, знаешь как готовить, и так до вечера будешь пить э, только воду пока а он позвонил мне где-то в 9 утра, видно, ночь промучился и предыдущий день, поскольку длинные выходные, в Германии сейчас Пасха была, поэтому 4 выходных, к врачу еще это было в субботу, в воскресенье, понедельник выходные, и вот он запереживал, что делать, вот, короче, я ему сказал это, и думаю, ну позвонит, если вдруг что это будет, через час-через два позвонит, может быть, добавим, еще раз такую процедуру сделаем. Но не позвонил он мне. Звонит часов в 6 вечера и говорит, «Слушай, тут у меня жена собирается в гости, пригласили. И я вот думаю, я сейчас как бы нормально себя чувствую, вот сейчас уже воду эту пью, уже по полстаканчика пью, то есть все усваивается, может мне тоже сходить». Ну, как бы нормально себя чувствую. Я говорю, ну да, иди еще раз поешь, и опять будет то же самое. Я говорю, первый день только вода, а второй день уже будешь немножко там что-то пытаться есть. Вот. Вопрос он мне задает, а что это за чудо-порошок? Это через пять лет. Я вообще уже восемь лет пью эту водичку. Э -э вот. Это я к тому, что происходят, какие метаморфозы с умными людьми происходят, когда у них случается что-то. У Харуки Мураками есть одна книга, называется «Хроники заводной птицы». Там есть случай, когда солдата ну, во время войны э, поймали в плен и убивать не стали, в пустыне сбросили его в пустой колодец и оставили его там умирать. И очень много идет описание размышления о жизни его, вот в этом колодце, когда у тебя уже ничего впереди, только вот можно вспоминать, как ты эту жизнь прожил, и там совершенно уникальные мысли там возникают в голове. И у людей также. Когда случается какая-то беда, начинают мозги немножко по-другому работать. Я к чему? Ребят, можете, конечно, ждать, пока что-то случится, но если... Взять, проанализировать то, что вот когда я начинал коралл 8 лет назад пить, тогда еще мало кто знал об этом. Сегодня о коралле знают уже, я не знаю, ленивый только не знает. За 8 лет что произошло? Ну, во-первых, он же стал известен коралл не просто так. И сегодня, если когда я начинал, это был коралл, можно было приобрести только в коралловом клубе, сегодня почти все большие компании, которые занимаются Продукции по здоровью почти во всех есть уже коралловое кальций или коралл санга. Это о чем-то договорит, да, да? Хотя раньше в этих компаниях тоже отрицали и ругали, а сегодня они сами его приобрели и продают через свои сети этот продукт. Потому что я не знаю ничего. До сих пор за эти 8 лет я мерил приборами разную воду, не нашел ни одну, чтобы было дешевле и лучше по качеству, чем делает ее коралловая вода. Поэтому обратите внимание еще раз на коралл. Ну, а в моем магазине вы найдете его по лояльной цене, потому что эти компании, которые взяли на вооружение этот э, чудо-продукт, естественно, поставили многие на них на него и чудо-цену. Вот. Чтобы не завышалась цена. А качество, оно, в принципе, коралла, если он добывается действительно на Окинаве и в одном и том же месте, то оно не должно отличаться по качеству и по цене. Потому что там, в принципе, три компании, которые это выпускают. Одна из них Коралловый клуб. Вот. Но качество коралла, оно практически одинаковая если конечно продукция оттуда а цена бывает очень разная, поэтому если вы еще не пробовали первое что я советую попробовать купить на месяц вот такая упаковочка ну их тут 30 пакетиков сша вот таких 5 пакетиков по 6 штук стоит 16 20 16 евро 20 центов, ну если вы на этом сайте зайдете со своей страны, то вы увидите в валюте вашей страны, и там же можете ее заказать, и там же и получить. Вам не надо будет, чтобы я отсюда из Германии вам пересылал. Сегодня склады Ауроры есть практически в каждом большом городе. Попробуйте месяц попить коралловую воду, а после этого делайте свои выводы. Не надо делать выводы по поводу того, что за мусор у вас в бутылке плавает. И не надо рассказывать о том, что от соду добавить надо. Ну, хотите, можете добавлять соду. Вы не будете соду добавлять в свою воду. Это точно. Ну, может быть, если у вас изжого вы добавите соду, но регулярного не будете. А коралл это то, что действительно ощелачивает воду. Я показывал и с содой эксперименты делал, и показывал, насколько она щелочная, поэтому развеял некоторые мифы, у кого-то развеял некоторые заблуждения. Поэтому посмотрите видео, если хотите, но самый простой вариант, это попробуйте сделать свои выводы. Я предлагаю вам это сделать, и после этого... У вас будет тоже, может быть, какие-то знания, которые произойдут и с вашим сознанием, некоторые метаморфозы, которые приведут вас к здоровью, как привели многих людей, которые пьют сегодня коралловую воду. Я вам этого искренне желаю. Хорошего вам дня и будьте здоровы!